Если бы он увеличил точность союзником, я бы назвал крутым персом. Ну, он сам по себе... <coughs> Неплохой персонаж, но не настолько. Хороший, чтобы за ним гнаться. На 5 секунд увеличивает свое уклонение на 10%. Где-то мы это уже видели. Где мы это видели? Правильно, у Соника. Соник. Ага. Я не помню... Добавлял я его сюда или нет? 18 тысяч урона снижает вражеский Dark Resistance на 30%. Что это значит? Это значит, что... Да, блин, хватит Риану тут закидывать. Здоровенько всем, здоровенько. Хорошо, но если. Гатчи за обычный. Перс. Гатча только за обычный ES. Там, тек. схваты дева, отправляется на фармвесов, а они. Дисконект фарм лобби. Шикарно. Меня дисконнектнуло из моей же лобби. Но бывает, бывает и такое. Сейчас тогда пересоздам. А забегайте 179 701. Стрем летит куда летит а там все поплыл на минуту а все вы уж это не пугайте меня так я ж чуть это сердечко мое слабенькое чуть не остановилась а чуть не перепугалась на а там, поиграть. спасибо спасибо о, отлично. Кто считает, что он классный парень? Плюс чат. Не знаю, о чем вы. Я здесь единственных классных парней вижу. Это те, кто сидят и до последнего вместе со мной на стримчиках разговаривают или просто хотя бы сидят смотрят. Вот их я считаю реально классными. Даже после того, как ютубчик может остановить стримчик, они все равно возвращаются как бравые войны. Потому что стримчик еще не закончился. Игра на телефончик пока отходит в сторону. И мы теперь переходим в игрушку под названием «Афикова знает как». Мы играем за человечество. Ага, ну значит мы отстаиваем э, идеалы чибиков. Чибики здесь у нас красивенькие. Вот здесь вот чибик. Чибик там сзади. Здесь чибик. Э, между ног чибик там. Ага, понял. Понял. Между ног чибик там. Ну да, <laughs> чего и нет. Ну а где он еще? Вот здесь вот вон он. Вон он торщит. Девочка с подвохом. Вон смотри. Видишь моргает. Вон он он. Вот здесь моргает. <смех> ну, знаете, честно говоря, мне сейчас вот это вот наряде горничной больше нравится, <смех> чем вот эта вот, которая здесь, с правой стороны. Как-то она более, как бы это сказать, сурово выглядит. В этом плане. Более мощный. Более взрослый. А здесь у нас какие-то лаляй. Это обучение. Это по сюжету. тут, тут... Дэд. Ага, то есть по сюжету я, короче, тут подохну. Чё бы я ни делал. Так, Она показывает... Она свою пушку показывает. Ну, видимо, да. Видимо, да. Чё бы и нет. Надо же как-то хвастаться своими приспособлениями своими чибиками между ног <laughs> или all-star точно не помню серьезно у нас был какой-то билетик там Так. старт operation типа проблема в гс это гача как и в большинстве гача игр а в гф это сам игровой процесс он не цепляет зато в гс у нас цепляет именно игровой процесс здесь у... Ой, сток всякого Я в Г... В ГС... Ага, в ГФ. Так. Ну чё, куда мне нажимать-то? Старт operation. Где у нас старт оперейшн? А где старт то Я не вижу здесь кнопки старт оперейшн. Ну мне показывают вот сюда нажать, а чё, куда мне нажимать-то? Нажмите... Старт операция, старт операция. А где кнопка-то старт операции? По Меня показывает, что вот здесь где-то кнопка должна быть, но что-то как-то ее здесь вообще и в поминках нет. Это баг. Окей, тоже не работает. Ну ладно, скипать придется. Чего она хотела-то? Здесь ничего нет. Это что такое? прикольно и что теперь делать помогите еще это такая глючная игра что ли ну нажал я на кнопку которую вы мне позвали чё чё чё чё непонятно не по делу. что -то я не могу теперь ничего сделать. Это я назвал всего лишь кнопочку, которая в этой игре была. <laughs> я так понял, эту кнопку нельзя нажимать было. Третья. Ага, наверное, вот это. Ой, прикольно. Так. О, прикольно. А что, прикольно выглядит? Так. А вот это и вот все равно. А, так это же я. Ну, у них вроде что-то тоже есть, типа... Не спать. Не поймёшь ты туда С Интересно. Так, ладно. В второй комнате наверное начнем.